Я тоже сильно охренел от новой Арканы, да так, что она заставила меня сделать новый видос, представьте себе насколько сильно. Аркан на Виспа – это своего рода мем в комьюнити доты. Очень много разных приколов было на эту тему еще давно, а потом Висп еще и прошел в финал голосования в компендиуме, и тогда хайп поднялся просто до небес, но Валв пообещали выпустить айтем в свет. И, собственно, вот он, не обманули, выпустили и даже сделали его бесплатным, формально бесплатным конечно же, ведь чтобы получить его вы не должны платить бабки за сам айтем, но вы должны купить компендиум, прокачать его и арканка свалится вам совершенно бесплатно в качестве одного из бонусов. Теперь многие задаются вопросом, нахера все это придумывать? Неужели нельзя просто выпустить айтем в продажу? Но, как говорится, зачем? Если можно заработать и еще больше бабок. Понимаете, Valve вообще могли и сеты все свои просто в магазин засовывать, а не в кейсы. Но кому это черт возьми нужно? Если бы, например, эту арканку завезли в магазин то стоила бы она баксов 30, как и все остальные. Но вот купила бы ее человек 5, которые играют на виспе. Вы можете спрогнозировать это не хуже меня, если зайдете на дотабаф и посмотрите на каком месте по популярности находится виз. Так что засовывать в магаз ради 5 продаж это не то чего хотелось бы делать Валф, поэтому они схитрили и сунули ее в компет, чтобы и к Интернешналу подогреть интерес и бабок, конечно, заработать. Челики в комментах делали подсчеты, и чтобы прокачать компет исключительно ради этой арканки у вас уйдет баксов 100, Неплохо тогда вместо тридцаточки-то. И самое интересное, что за 100 баксов ее будут покупать больше, чем с магазина за тридцатку, потому что это ведь эксклюзив, мать его. Не в сейчас, не получишь никогда. Иди, сволочь и донать, потом не получится. Или сейчас, или никогда. Именно это гейп нам и пытается сказать. На самом деле стандартная уловка маркетинга. Знаете, когда на сайт на какой заходите, а там написано Скидка 80% торопись, покупай осталось 2 часа, и таймер еще красиво тикает. Тут у нас практически то же самое, только более красиво. Плюс, еще и надавили на ностальджи у фанатов Портала. Вот я, блин, все это рассказываю, понимаю, за виспа даже играть никогда не буду, но если бы я раньше играл в портал или в портал 2, то я бы на этот хренов компет задонатил бы и 200 баксов только ради этой пиксельной картинки. Поэтому некоторые спрашивают, покупать все-таки или не покупать? Ну, в смысле, апать книжку или не апать? И я бы в свои лучшие времена, конечно же, ответил, что не надо ничего покупать. Лучше поучаствуйте в моем розыгрыше. Получите бесплатно. Но Габен в этом году какой-то несговорчивый, розыгрыши делать мешает. Сначала он компет не трейдовый выпустил, теперь аркану, которую вообще даже гифтом подарить нельзя. Так что розыгрыш я делать не буду и отвечу просто, как хотите, хотите покупайте, хотите нет, если нравится висп, то думаю можно смело брать, ну и конечно если есть лишние 6000 рублей, только блин не надо потом сливать игры пика его каждый раз, думаю это и так всем понятно но сказать конечно нужно. В общем что то такое я думаю сейчас о новой арканке, пишите что думаете вы, мне это правда интересно, но еще больше, мне конечно интересно напишет ли хоть кто то, хоть что то вообще в комменты, учитывая то что я сделал 3 видоса за месяц. Вместо 30 своих обычных. Ну и конечно, ставьте лукасы, подписывайтесь, наверное, и до встречи в новых роликах, которые скоро надеюсь будут. Да, я кстати забыл сказать хоть что-то про внешний вид арканы. Хотя, наверное, нужно, это ведь все-таки косметический предмет. Ну, собственно, красивое, мне нравится. Если в доту играл побольше, в Портал если бы еще играл, то купил бы не раздумывая. Такие дела.